всем привет сегодня значит у нас замена компрессора цифрового какой он там ZBD-45 что ли я не помню ну неважно вот а проблема в него в чем была Вышел из строя регулятор масла компрессор остался просто без масла сам регулятор сигнал по ошибке масла не дал на щиток управления компрессор работал без масла Загоряла обмотка будем сейчас менять а, так как у нас тут короче получается отдельно обесточить масло на компрессор на один невозможно мы сейчас а, значит сперва закроем вот эти краны открутим болты ну шпильки регулятор снимем Гайки эти открутим, снимем компрессор, ну а обесточим его полностью. Вот, потом только поставим, когда новый. Тогда будем отключать ресивер, подачу масла на компрессора, отключать СХМ в это же время, и уже будем заниматься с регулятором масла. То есть менять его будем. У нас случается замен компрессор, замен регулятора. Так... Откручиваем, значит. У нас тут начерк ну, на 17 получается. А, надо сперва краны закрыть. Краны, краны, краны, краны. Не знаю, не закрывался он, нет или нет. сразу катушку так катушку открутим катушку Первый компрессор отключен питание на нее идти не должно ее бы лучше обесточить катушку на всякий случай потому что если она вдруг контроллер даст на нее напряжение она сгорит То есть, это катушка клапана регулировки производительности найти бы только куда она идет это вопрос большой так Блин. не будет регулировать питание не будет на катушку так как у нас у контроллера отключен автомат и отключен компрессор компрессор в аварии он его регулировать не будет значит смело откручиваем просто и все Дурканул немножко бывает закрыли, клапан сняли. Кстати, нам надо бы еще вот эту вот херню снять всю. Ой, тайное картера надо снять тоже. Yep. что берем дальше дальше дальше нам бы отключить так стоп пабам -а -а. -бам, бам ну дело что ты катюшки ты где эти тены сейчас подключить чтобы их можно было безболезненно снять потому что мы их безболезненно больше никак не снимем тены походу у нас все вот здесь у нас подключается черный провод сюда черный провод туда серый получается тут это лучше дело зафоткать чтобы потом не перепутать Так, или, или. Сейчас мы так сделаем. Сейчас мы их пометим узлами. То есть по одному, который идет на фишку, мы узлы завяжем. еще за нахер изолент какая-то да, типа, так их пытались смотать вместе дудус Горячий, блин. Надо проверить питание, откуда идет термостат с какого-то отрегулирует. Греет компрессор лишка сюда. Так давайте провода открутим. такой же ключик на вулк старшеств. Способом три, блять. Всё, в принципе так только надо вот эти крепежи все сложить аккуратненько mm -hmm. mm -hmm. чтобы потом их использовать mm -hmm. хуесе mm -hmm. так ну, я думаю наверное надо все ослабить а потом что ты думаешь? Так, так у меня тут не увязочка получается какая. Так, мы ее заглушить вообще смоем на время хотя бы. Потому что мне придется его снимать, перепаивать. А, ну клапан будет закрытый. А ну все нормально. Если он будет держать. компрессоре должны быть, наверное, прокладки. ладно. С чем будем думать. Так. Подача, значит, фреона отключена. Теперь масло-регулятор. что-нибудь, маслица слить. Может маслица палится. Палится, палится. Хотя, пускай оно прям на балку льется. И хотя бы пробочку какую-нибудь заваргание с чего-нибудь с тряпочки хоть до хуя не велось Сейчас с того компресса заглушку снимем. Вот так вот. Все видели, как я это сделал, да? Держит. Слава Богу! от мертвого бабушки. Сейчас надо попробовать его сдернуть оттуда. Монтаж произведен, далеко его уносить не будем, так как нам эту вот трубочку отсюда выпаивать надо Вообще здесь есть. Так, ну готовим тогда. Так, а у нас Так как мы здесь паять будем, нам надо, чтобы вот эта прокладочка не перегревалась. Поэтому нам снять ее надо. Так, что? В принципе, у нас все для пайки готово. Надо станцию тащить. Да, Вот этот трубка стояла на том И оттуда отпаял Спаяем сюда И Вот этот разгрузочный клапан Который производитель регулирует Смотри, здесь стояла прокладка Я ее снял ну, чтобы не спалить ее, понял? Да, ну, если американцы... А эти а просто подставить, подставить, и... а, да. здесь, Вон, это, новые, здесь просто подчинять, вот здесь вот она нормально ложится а эта смесь там железо, еще хоть то хуйни, короче, она не запаяет ее нормально, поэтому припоиз плюсом. Ты нормально делаешь прыг... туда его мать, Да мы еще поправим А он не на резинку что Нет Не на резинку что он сюда не ложится да? Вроде все стоит на месте Хуй с ним Прикрутим Руки ничего не повредили? Короче, вот так вот. Так. Приезжай, к четырем, говорит, приезжай, говорит, на склад время два, блядь. Компрессор аккумулятора забираю. Аккумулятор, да на кодом, блядь, у меня там аккумулятор. И у меня что-то, блядь, это на 23 с камерой какая-то хуйня. Что-то работает. Надо сейчас поставить, запустить, нахуй ехать туда, смотреть. Замерз нахуй опять. Минус 8 набрала и брышни набирали. Тянут, тянут резину, а потом, блядь, начинает их ебать этот X5. Они, блядь. Ты, если что, масло доливаешь, как говоришь? Я ж тебе говорил, краны И нахуй, вот... все закрываю. И вот через окно это, вот это да? откручиваю нахуй через да, воронку. Да. Хуя. Я, блядь, ты мне говорил на словах, а вот конкретно я вот думаю про это окно. А вот этот вот клапан, он для какой цели? Знаешь, это вот такой, у меня... это дифференциальный клапан, да. он, как тебе сказать, дает разницу подачи сюда масла и давления вот здесь. То есть, когда, например, разница большая между давлением вот этим и этим, Получается, правильно? Да. Он открывается. Получается, он сюда френо чуть-чуть брызгает. Здесь давление падает. И сюда масло хуя. Понял? Заливается. В ресивер масло ется. Я сейчас в обшаровке, он же у меня ебал. Да? Я его еду. Заглушенный сейчас. Нет, и так, пока поработает. Если так поработать, вот, какой нужен. Короче, выбрасывает лишнее избыточное давление, чтобы масло туда больше затикло. Фишки, да. Я вообще вот эту блядь, раскрутил вот так, нахуй, охуя. чтобы масло меньше меня, это, вылилось. вот это ничего не трогал, вот эти прям раскрутил, нахуй, туда поставил, все, и фишки тоже сам оставил -то Я говорю, вот у меня один в один это хуйня, я говорю, как масло там, блядь, чтобы меньше потери, блядь, выкручивайте вот эти, блядь, три винта на Просто бывают регуляторы масла разные. Не, у меня вот такой прям один возим один. Провода там не подходят. Ну подключение другое совсем. Связь, питание и так далее. Мне один раз дали тоже, короче, регулятор, а другой. А щит управления получается, ну регулятор сделан по другому, там в щит управления заходит. проводку, короче, перекидывать на регулятор. Там возни ебать, часа на два. Нет, а я приехал, у меня вот прям. все один в один ебать. Краны закрыл, Я и теперь так буду А по-моему крутится. Потом еще надо... Нет. Ключ на 17 такой накидной, короче. А вот... Держи. Вот прикручивать откручивать снимать его и ставить в одного как-то блять не приходит зачем блять разные модели блять их делают один мощнее другой нет да один послабже и цифровой а другой помощнее а зачем? почему два ну как зачем? этот основной компрессор он малой мощности горки же все равно не всегда все работают какая-то набрала температуру какая-то в оттайке стоит и так далее. то есть он как бы для минимальной поддержания циркуляции фреона ага. вот в те времена, ну в основном же не все горки работают обычно. А если включаются все, то он начинает на полную мощность, например, работать по контролю. Если его мощности не хватает, подключается этот. Вот и все. А здесь почему этой хуйни нет? Потому что это цифровой, его производитель срегулируется контроллером. А это обычный. Просто вкл-выкал и все. А, он ебашит постоянно одно и то же. Да. А здесь вот как раз этот вот датчик, да? Катушка. Это вообще клапан. Здесь катушка стоит. Питание на катушку подается, клапан от... Не. Нет. А, катушка питается и, и подается питание на нее с контроллером. А кости работает нет у тебя сегодня выходной у костян, костян, костян дом да скажет нахуй надо. ехать костю пошли говорит и короче когда компрессор поменяешь допустим да желательно через недельку приехать протянуть вот эти вот гайки потому что они от вибрации прокладки новые не просели до конца. Может открутиться. И утечку у тебя будет. В 4-5 баллонов Фариона, блядь. Не дай бог виноватым сделают. А вот это вот зачем? -то? Спрос просто что -то. Нет. А чтоб ты померить смог. Давление. Вот у тебя стоит. Там есть клапан? Нет. нет. Нет. Ты можешь. Знаешь, как их мерить, кстати? Блять. Не открутится, слышу, сука. Короче, вот он закрытый. И ключ берешь сервисный. Прям чуть-чуть закрыл его, прям на один оборот хотя бы. Или там на обороты И вот здесь давление появляется. И ты можешь мерить. То есть, ты можешь Сейчас от... вот он открытый, и да. здесь не будет дуть. Нет. Сейчас ты можешь открутить вот эту хуйню, станцию накрутить, шланг. Вот этот кран чуть закрыл, и у тебя появится давление в станции. А -а -а. То есть ты на ходу можешь замерить давление. Ну, без всяких этих... Демороев. купачок нахуй фитик сказал блять масло типа слей масло станцию подключи а вот оттуда что и чтобы не нахуярил в, в банку блять а я короче думал здесь он не сказал Откручу. а вот через это колпарек по-моему я что сливал тогда да масло нахуй чуть-чуть сбросил блядь, с компрессором у -у -у. А он, блядь, там масло ставит, нас... прихуяще и блять в банку сбрось какую масло станцию масло маслостанцию, эту, манометрическую станцию, блять. Ну, кажется, все закручено у нас. Ты на нем как давление бросай? Просто прослая бугайку и все? Да. Так, хорошо. С этим мы вроде как закрепили его. Наверное, надо сразу вот эту у меня здесь. Они вместе у меня идут. Так, как она у нас была. Вот так. Знаешь, что эту еб мне придется? у меня тоже они были под питанием эти, темы Схуя... да я непонятно где тут на термостат их включает еще что-то искать разбираться знаете. по моему термостат их включает Ветер вообще беда какая-то. Как он себе представляет, что я поеду в офис на склад? Блять, вообще. А помню. завтра у тебя выходной? Не, завтра у меня рабочий. там нихуя не делал ничего из-за этого он заебался мотаться это ничего я уже просто проходил через это но я изначально хотела в мастер холод чтобы мне меньше магазинов дали у меня вообще было 32 магазина мастер холода но там видишь что еще там состояние магазинов лучше чем здесь там сказал. Все, только холодильники стали. Все смотрел. А, все то же самое, и двери, и двери, и все. Да. да. Все то же самое. Гулятор тоже нерабочий? Да, заработал? вот он нерабочий. Из-за него сгорел компрессор. А как ты без него проверил компрессор? Просто включил? Зачем? Там видно было. Масло черное. Они глючат, бывает. Да там его, блядь, нехту проверять. Из-за них горят. Ты его сам как бы не проверишь. Надо регулятор Надо стоять и следить Как он работает, блядь А я не успел отследить Я устроился сюда, пришел первый день Тут а, уже стоял компрессор, блядь а, Авария была Регулятор, краны закрыты И регулятор Но я понял сразу в чем дело, что, блядь Он п не работает просто Когда я нас приеду? А я тебе звонил с тут раз помнишь про регулятор, а про ошибки я спрашивал, Я один там в сараях там регулятор короче сломанный, а потом повыдал. Но е один аварийное устройство. отключение компрессора, да, обычно это по регулятору. а он это, с другой стороны блядь, стоит, я сперва не увидал, а потом... Так, найдешь, найди, ищи, если найдешь. Бру-бру-бру-бру-бру-бру, все же теплушку мы насадили. Что у нас тут остается? открыл смотря никому не говорить тоже Женя ебать почему он не занимался хотя бы один компрессор в месяц поменял бы и сколько он там коричневый черный синий да? может там дело и не в компрессор скорее всего если все краны закрыты то в компрессоре питание мы подключили, разгрузчик клапан подключили, гайки закрутили, тэнок подключили, теплушку подключили. Остался регулятор. Поэтому мы все делаем вот так вместе. Связываем. Сейчас тебе будет мешаться, пока через верх подкину вы этого регулятор поставил, потом связываем. Не, я связать не буду ничего. Well. Oh. думаю имеет смысл знаешь что имеет смысл в вот этой протянуть сразу хуй я знаю и не подходит. Они нас тут заходят. Куда и тут, блин. На какой компрессор, куда чего нашел я? Сейчас надо разобраться еще на какой компрессор. Здесь сколько. И здесь три. А там их по два, блядь. Кажется. Да. А, на одном три, на другом два. Давай я там разрежем эту хую все. Эти. Стяжки. И, блядь, да это мы разрежем. Сейчас мы Фу, разберемся с Надо разобраться, блядь. А может желтый тут просто идет земля, поэтому его нахуй выкинули. А на этот... Хуй, навряд ли. Желтый есть, в другом нету желтого. Да. А -а -а. Понял, схемы нету ебать. Как разбираться, когда схемы нету? Там... Что мерить -то? Я знаю, что я ее уже проверял эту розетку. Нет, ты, ты уже сломался. Полетела, я думаю, муж не работать а за ночью. Не, она работает. Я Керхер не включил. выключи на всякий случай сейчас тряханю мы будем пробовать наверное Работалось? да это загорелась зелененькая стой что делаешь Ай? ничего не делай пока стороны открыть надо Остальные провода на лампочку, на релюшку, на остановку, на аварию типа того, на контроллер идет. понял? Видите? Нет, сюда, здесь просто питание и соляной 220, ой, 24, а здесь 220. Остальные два контакта идут на лампочку и на контроллер, чтобы авария загоралась, у ну, контроллера, чтобы он не запускал, понял? Масло открыто, краны все открыты Все запаяли Провода подключили все Питание все-все Завели Пробный да? запуск, давай включай. Заработал В набор типа Ну средний уровень а Соленоид открывается, набирается Там три лампочки должно быть А красное okay. а будет знать Что соленоид открылся А масло не поступает И он встает в аварию